Следующая тема, вот люди задают вопросы про Алексея и про других персонажей, а я вам хочу показать небольшой лайфхак, ведь возможно, что на ваши вопросы уже даны все ответы. Этот способ касается не только моего канала, но и всех остальных. Вы заходите на главную страницу канала любого автора и находите там вот это маленькое окошко. Называется оно просто поиск. Это самый эффективный способ найти какое-то видео на каждом конкретном канале. Набирайте здесь интересующее вас слово, например, Навальный, и нажимаете клавишу Enter на клавиатуре. И в результате вы получаете на своем экране в самом удобном для вас виде все ролики, которые напрямую или косвенно затрагивают данную тему. Вот, а посмотрите, как это все удобно и красиво выглядит.